Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. По данным ведущих геофизиков, штат Калифорния ожидают разрушительные землетрясения в ближайшее время. Напряжение в районе системы Сан-Андреас говорит о том, что землетрясение большой магнитудой может произойти в любой момент, в результате чего могут пострадать миллионы людей. Сложность вопроса состоит в том, что нет надежных систем раннего оповещения, и такие серьезные землетрясения происходят без какого-либо предупреждения. Сейчас стоит вопрос только о времени, когда это произойдет, а не о вероятности события. По оценке специалистов, вероятность землетрясения с магнитудой более 7 в регионе штата Калифорния составляет 93%. процента крупных землетрясений здесь не было с 1868 года как утверждают ученые из университета штата колорадо землетрясение с магнитудой 7,9 произошедшее на аляске 23 января 2018 года стало последним напоминанием о серьезной сейсмической активности вдоль тихоокеанского пояса профессор ричард астер из данного университета подчеркивает необходимость подготовки жителей данного региона к худшему сценарию развития событий. Сейсмическую ситуацию специалист оценивает как тяжелую. Для крупных землетрясений выше семи Калифорния уже созрела. То есть сильное землетрясение в Калифорнии является геологической неизбежностью. На данный момент специальными службами разрабатывается план на случай сильного землетрясения который предусматривает масштабное развертывание гражданского и военного персонала. Согласуются работы всех служб, которые могут оказать поддержку людям в случае чрезвычайной ситуации. Раннее предупреждение о землетрясении ни в коем случае не является панацеей для спасения жизней и имущества, но оно представляет собой значительный шаг в направлении повышения безопасности и осведомленности о землетрясениях вдоль западного побережья. Глобальные изменения климата уже влияют на жизнь и здоровье многих жителей планеты. И последние научные данные показывают, что эти процессы будут только усиливаться. Нужно уже сегодня реально объединиться в одну дружную мировую семью, отбрасывая в сторону все разъединяющие факторы, чтобы с честью пройти климатические испытания шанс выжить у нас более чем реальный вопрос только в выборе В последний момент уже ничего не получится сделать а сейчас еще можно действовать переселение в другие более безопасные районы повышает шанс на выживание а помогая друг другу он приумножается многократно вместе мы способны пройти любое испытание Объединение людей — залог выживания человечества. Не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы. Но я кратенько для уважаемых бизнесменов просто сейчас скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многих странах, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делают. Я ничего плохого не умею, ничего не предрекаю. Это факты, которые не сотрешь. Да и вообще что такое инвестиции, что такое деньги. Пройдет немножко времени, бумажка, она останется бумажкой. Я же молчу об этих криптовалютах или еще что-то, когда исчезнет вс ⁇ одна часть. Что потом? Но человечество, которое бы смогло объединиться, объединиться в любви, и уважении, как одна семья, какой она должно быть на самом деле все это человечество, оно бы смогло противостоять всему чему. Оно было. Понятно, что в любом случае уже поздно разворачивать историю и что-то делать. Мы, как бы мы этого не хотели, мы не сможем прийти к тому, мы прошли то время. Для того, чтобы все прошло гладко и не было бы разрушения, не было бы катастроф, Это уже неизбежно. Вопрос в том, как мы пройдем этот период времени, с каким исходом.